Представьте мир, в котором деньги потеряли свое значение. Цена, которую заплатят два человека за абсолютно одинаковые вещи, может отличаться в разы, словно каждый платит столько, сколько захочет. Но ведь мы уже живем в таком мире, Акции, скидки, распродажи. И вот два человека в одинаковых костюмах, часах, с одинаковыми телефонами, выходят из бизнес-класса, за полет в котором они заплатили разные суммы, садятся в одинаковые автомобили, стоимость обслуживания которых также различна. В нашем мире больше нет твердых цен потому, что поставщик товаров и услуг дает солидные скидки оптовикам, юридическим лицам, обеспечивающим рост его оборота. Международный автоклуб позволяет стать оптовиком каждому. Наша цель – снизить расходы на эксплуатацию автомобиля для максимально большого количества людей во всем мире. Задача любого бизнеса – привлечение потребителей – Цель потребителей – получение качественных товаров и услуг за меньшие деньги. Международный автоклуб – это сообщество тех, кто получает скидки у компании участников на приобретение запчастей, топлива, юридические услуги, покупку автомобиля, а также на приобретение иных товаров и услуг, предоставленных скидочными системами, являющимися нашими партнерами. Это… Один из первых российских интернет-магазинов Ozon.ru. Крупнейший в России интернет-магазин одежды Lamoda.ru. Интернет-магазин запасных частей Изио.ру. Лидер в области помощи на дорогах на территории России. Сервис ruimc.ru. Операторы связи Билайн, Мегафон, Автосалоны компании, предоставляющие юридические услуги, консалтинговые услуги, риэлторские агентства, туристические компании, магазины, аптеки и медицинские центры. Число участников. Качество скидок, распространенность программы – вот что делает ее привлекательной для новых компаний. А потребители, благодаря клубу, Становится той силой, которая влияет на поставщиков товаров и услуг. Нас много и с нами считаются. Цель Международного автоклуба – извлечь выгоду не для отдельных участников системы, а для всех. Клубная карта – это скидки и реальное повышение качества жизни широкая база участников – это возможность исключить из системы нерадивых поставщиков товаров и услуг, ведь за каждым недовольным потребителем стоит многомиллионное сообщество потенциальных клиентов. Регистрируясь в системе, вы повышаете качество своей жизни и начинаете влиять на мир, заставляя его становиться лучше. Тем, кто хочет создать собственный бизнес, Международный автоклуб дает такую возможность. Здесь предусмотрена система рекомендаций, позволяющая привлекать новых участников. Это – возможность получать достойный доход. Для всех остальных Международный автоклуб останется привлекательной скидочной системой, позволяющей экономить, где бы вы ни находились. Уже сегодня Международный автоклуб работает в таких странах, как Россия, Казахстан, Украина, Германия, Австрия, Чехия, Польша, Болгария. Наши цели – распространение влияния клуба на весь мир. Международный автоклуб.